муж меня не выпускает из дома. А все почему? Потому что я заболела кашляю. Ингаляции делала, в бане парилась. Уколы муж мне делал. Сделал 20 уколов в течение 10 дней. Что вы думаете, продолжая кашлять? Конечно, он мне старается не выпускать из дома на мороз, чтобы не дышала холодным воздухом. И вот мне посоветовали самое интересное средство. Почему оно интересное? Потому что я о нем даже не подумала. Всякие ингаляции делаю, лекарства, всякие разные. А мне сегодня рассказали одно простое средство. Хотите, поделюсь? Угу. Сейчас расскажу. Это банальная звездочка, бальзам. Помните? Самый простой бальзам вьетнамский. А вот она, это волшебная баночка. Короче, добавляем ее в воду и делаем ингаляции. Я сегодня сделала первый раз. Надеюсь, мне поможет. А еще, смотрите, просидела дома, у меня прям затык. Надо собраться, выехать в город, посмотреть, что у меня на голове. Непрокрашенные волосы. И, конечно, мне на выручку приходят по интербанам. показываем И преображаюсь. Красоту навела. Ну, вот она я, одела на себя красоту, одену пуховичок и поеду по делам. Короче, простое инфективное средство для красоты. Тюрбан. Тюрбаны есть в продаже. Их можно приобрести, заказав по номеру телефона 8904-436-956. 1100 рублей. И вы красотка!